Три года назад приобрела талисман семиконечную, носила три года, ни разу не почистила. В январе приобрела два метасоника для богатства выравнивания судьбы. У меня моя звездочка почему-то начала менять цвет, золотого превращается в красный. Почищу через пару дней, она опять красная. Серебряные цепочки, на которых одеты, чернеют, пришлось менять на кожаную ленту. Возьмите и сделайте так. Уберите пока, не нужно носить серебро с золотом совместно. Уберите и носите в начале серебро. Серебро поможет убрать у вас из вашего организма токсины. Серебро чернеет, потому что серебро втягивается, оно является антисептиком, а медь выходит наружу. Так организм забирает серебро. Это говорит о том, что вам не хватает коллоидного серебра, так как организму необходимы антисептики какие-то. И вот этими антисептиками может являться там, коллоидное серебро, можно купить его в нашей компании, серебро называется, и пропить, после чего не будет синеть. Не будет э, э, серебро тускнеть. При заболеваниях головы, когда человек болен там, менингитом или переболел ковидом там, или еще чем-то, при шизофрении золото, которое одевает на себя человек, может чернеть и становиться черным. Это часто бывает. Ну и это тоже хорошо, не нужно его не очищать, ничего делать, носить его на себе. Это говорит о том, что организму не хватает золота, оно его вытягивает из цепи, из кольца, там, из всего остального потом поносите месяц-два потом снимите это серебро и одевайте потом золото оно чернеть не будет